Привет, меня зовут Тамара Зловина, я с Украины, я философиня и арт критикиня, и сегодня я рассказывала о истории украинского феминистического искусства. Но для этого я выбрала определенную рамку, я показывала не просто какую определенную сборку работ, которые можно так классифицировать как феминистическое искусство я рассказывала о украинской гендерной истории о том как изменялись гендерные отношения и как это можно посмотреть через работы женщин-художниц а потом мы немного поговорили о тех основных темах которые поднимаются в женских проектах так, сейчас маленькая пауза, я передохну и мое послание к товарищам, к феминисткам и феминистам в России. Это сложный вопрос, потому что хочется пожелать что-то самое-самое важное и, наверное, самое важное в нашем регионе это восстание. И это то, о чем много говорят и женщины-художницы, что мы видели сегодня в их работах, о том, что нету своего тела, нету своего языка и нету свободы. А там, где нет свободы, нет развития и творчества, это то, что составляет самую главную суть нашей жизни, и, наверное, я этого и желаю. Свободы любой ценой.